Гениальный английский ученый Исаак Ньютон был первым, кто сначала высказал гипотезу, а потом строго математически доказал, что причина падения тел на Землю, движение Луны вокруг Земли и планет Солнечной системы вокруг Солнца одна и та же. Это сила всемирного тяготения. Она действует между всеми телами Вселенной. Закон всемирного тяготения открытый Ньютоном в 1666 году гласит, сила всемирного тяготения прямо пропорционально произведению масс взаимодействующих тел и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними.